Рассматриваю фотографии на стене. Необычный снимок Ленина в очках читает газету. Молотов говорит, что это редкий снимок. Ленин не любил, когда его видели в очках. Это цитата из книги известного журналиста Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым». Владимир Ильич действительно не позволял себе показываться на людях в очках. Что может быть хуже ярлыка «близорукий политик»? Доказывай потом, что у тебя не близорукость, а совсем наоборот. Ленина на этом фото уже за 50. -е. Состояние глаз, при котором с возрастом становится плохо видно вблизи. Женщины замечают, что в какой-то момент стало невозможно нормально рассмотреть себя в зеркале. Мужчины, что не могут толком разглядеть меню в ресторане. Особенно при приглушенном свете. При этом и те, и другие могут отлично видеть даже нижние строки офтальмологической таблицы. Но вот смартфон или упаковку с мелким текстом все равно хочется отодвинуть. Возрастная дальнозоркость, она же пресбиопия. Что это? Заболевание, которое требует лечения или изношенность зрительного аппарата, генетически заложенный процесс, то есть такое же естественное физиологическое явление, как появление морщин и седина? Здесь нужно кое-что уточнить. Возрастная дальнозоркость и обыкновенная, также известная как гиперметропия, две разные проблемы. Некоторые думают, что все дальнозорки плохо видят только вблизи. При слабой степени дальнозоркости это так, но при высокой плохо видно на всю глубину перспективы. А вот у пресбиопов проблемы со зрением только на ближней дистанции. Одна из наиболее распространенных причин обычной дальнозоркости – уменьшенный размер глазного яблока по передней задней оси. Например, у грудных младенцев глаза короткие, поэтому почти все малыши – дальнозорки. Но затем этот дефект исчезает, ведь организм растет, и глазные яблоки тоже. Кроме того, по мере взросления человека оптическая система глаз получает возможность фокусировать на сетчатке свет от предметов, расположенных вблизи посредством аккомодации. То есть обычная дальнозоркость с возрастом нивелируется. А вот пресбиопия, наоборот, проявляется. Возрастная дальнозоркость грозит не только человеку. Например, среди приматов она тоже встречается. Замечено, что пожилые карликовые шимпанзе ищут насекомых в шерсти своих сородичей, отсев подальше, тогда как более молодые особи предпочитают заниматься этим на ближней дистанции. Так что мартышка в старости слаба глазами стала, с научной точки зрения, абсолютно корректное утверждение. А вот, скажем, кошек и собак эта проблема не беспокоит. И глаза фокусируют не так, как у обезьян и людей. В чем же разница? Давайте разбираться. Меня зовут Татьяна Шилова, и я знаю, как сделать ваше зрение лучше. Сегодня говорим о пресс-биопии. Вот так видят мир люди с нормальным зрением, которым закапали глаза, чтобы расширить зрачки перед обследованием. Под действием лекарства очертания предметов расплываются. Мир ближе вытянутой руки становится размытым. Также видят люди с пресс-биопией. Разница только в том, что при расширении зрачков все вокруг еще и кажется нестерпимо ярким. Настоящая возрастная дальнозоркость ярких красок миру не добавляет. Как известно, в глазу есть две основные линзы – роговица и хрусталик. Способность хрусталика аккомодировать с возрастом падает. Под грузом прожитых лет он мутнеет, изменяется его плотность, конфигурация и размер. И если помутнение начинает влиять на качество зрения, а это происходит обычно после 60-70 лет, то последствия потери эластичности проявляются уже после 40. В первом случае мы имеем дело с катарактой. А во втором – это и есть пресс-биопия.